Всем привет! Если вы проверили административную строку и у вас вот такая система получилась, то ну, в смысле что-то, что где-то, где-то, что-то вы нарушили, или, например, этот, кто-то антивирусинг сожрал, или дисталлятор что-то неправильное, чистилка, ну, все бывает в этой жизни, здесь что-то как-то не помогает ни хрена теперь после этого делать. А, ну вам придется обновляться по любому или через windows обновиться получше получится или семерка там обновляется восьмерка обновляется десятка обновляется старый даст поздний э, до первой потом скачали что то ну, есть у вас не получается никак или интернета просто нету ну можете у соседа взять скачать это дело поправимо, это все делается без интернета и легко. А, сразу говорю, что у меня это одна и та же система а Windows 10. Сразу говорю, чтобы не было никаких вопросов, то скажите, это второй компьютер, так как у меня нету второго компьютера, и у меня сама по себе проблема это по-настоящему. Вот я показываю вот она моя система все можете потом сопоставить на всякий случай ладно тогда поехали делать и однозначно надо вам скачивать или с центра windows там надо учетную запись или будете скачивать у кого-то на портале или еще у кого-нибудь или у кого-то жесткие диски а на жестком диске есть или просто на диске есть я не знаю где-то вы должны где-то что-то какую-то взять десятку семерку восьмерку шестерку я не знаю что там у вас есть вот И чтобы не потерялись вот эти все ваши данные которые есть я имею в виду на c вот чтобы ничего не потерялось и все ваши документы и все вопросы, чтобы не были. Вот. Скачали. Ну, возможно, мне скачать. Но я сегодня завтра, послезавтра скину вот семерку. И десятку. Вот. Лету и лету скинул просто-напросто. Вот. Мы ее открываем. Я вот проводник. Делаю через проводник. Может кто-то через ZIP, но это не важно в любую папку копируйте Вот я вот сюда, например, скопировал. Просто так уберете. Вот и... Мень. То же самое, что и Ирару и все остальное. Вот скопировали. Ну, вам обязательно надо, чтобы была ли 32-32, 64, значит 64. Потому что они они 30 64 не может быть совместимое вот а 64 есть 64 ну все остальное вот у меня последняя версия э, октября месяца 18 года ну все поехали берем от имени администратора <звук> это просто напросто накладка я потом покажу э, в следующем видео как э, полностью все удалять все файлы лишним в принципе все можно закрывать но это то же самое делать сразу предупреждаю если у вас какой то из них антивирусник вот у меня антивирусник вот например и в смысле это его обязательно надо приостановить защиту у кого то если есть вообще вот оперец устанавливаю закрываем его вообще чтобы он не работал вот так вот нету его Ой. закрываем его чтобы он не мешал а, вот эта система она потом сама по себе а, короче лучше ли обновить или совсем отключить либо ну, что мало ли чтобы сбоев не было никаких, чтобы было десятка вот это ваша активирована обязательно. Активация надо, чтобы было... Вот. Если не активировано, активируйте, потому что вам придется. Если активации нет, вот здесь должно появиться сейчас. Вот появилось. Что типа не надо мне обновляться. А если не обновиться, то есть будет без ключа, здесь будет сразу сайт дайте ключи типа здесь включаем проверяем и вам обязательно 20 гигабайт чтобы вот здесь вот было обязательно если не будет 20 гигов он вас честно сказать пошлет дальше тем лучше вот сейчас он проверит все обязательно Ну тут не знаю можете читать может не читать потому что здесь надо смотреть а применяем это все еще раз говорю что это без интернета все делается не надо интернет вам только придется или у соседей скачать или скачать Я не знаю где получится или у кого-то есть десятка на диске, чтобы поставить дисковод. То же самое может сделать через дисковод. На C ложить не надо, ни в коем случае, может быть сбой сразу. Я пока на паузу поставлю. Ну что, в принципе все получилось сейчас у меня все отключится и все начнет работать буквально через час она мне остановится я видео сделаю и все будет окей пока всем до следующего раза